Ну вот, друзья, приехала помощь, посмотрите, это буквально минут за 30-40. Сейчас осталось еще одну бронушку вот здесь его положить, там, вот здесь вот сверху. Мы будем делать односкатную крышу. Они очень недовольны, потому что вчера мы с одни тут, типа, работали. Почему их, понимаете, не позвали? Ну, тут мог, будем кнопатить, это понятно. Но вот такое сооружение. Русский сруб. Продолжаем. Друзья, процесс стройки продолжается Как вы видите, уже закинули ну, можно сказать, стропильную систему Везде тут все командует. Я как будто тут не хозяин Ну, я молчу Хай робят Так, процесс продолжается Накрываем прораб наверху сам команда, сам не довера, никому сам бьет шифер. То со злостью, то молотком. Не со злостью. Не-не. Тут без психов, без ругани, все, люди, все хорошо. Вот такая красота получается. Ну вы слышите сами. Продолжаем стройку. Ну вот, вчера уже не стало снимать. Поздновато было. Ну, концепция уже, грубо говоря, видна чтобы под одну линеечку сооружение поставили, сейчас только обшивайся, зашивайся, стройся, продолжай. Здесь уже усилий 20 человек не нужно, До нас не было 20 человек, брат, батя и я, ну я только на подносе. Хотелось бы показать еще раз вам, друзья, ну вот как люди мучились, да, если вот, вот эта вот стена, мне даже... Погруд нету. Ну, ну как? вот У них тоже был здесь, наверное, синарник. И вот они срубили этот сруб. Вот это был потолок у них. <coughs> Балка под потолок. И получается, вот они сделали срай и всю жизнь мучились. То есть всю жизнь они ходили, соидались. Не знаю. Гномы, наверное. Здесь видите еще старинный круг один, второй засов. Ну. Как-то у них раньше для э, сокращения потери тепла строились с низкими э, дверями. Почему? Не знаю. Ну, с этой стороны вот так. Там же соседи. Здесь вот еще барахло. Ой, тут страшно. Тут и свиньи, тут и все. Ой, ой, ой еще работы работают, друзья. Вот тут свинья, свинарник, а там кашу в Там окно есть. Ну, все это бла-бла-бла. Скорее всего, вам уже не интересно. Посоветуйте, друзья, как из четырехметрового помещения, вот как здесь, 4 метра помещения, сделать нормальные загоны. То есть 4 метра на 4. Не знаю. Я планирую так сделать. Здесь будет коридор 70 сантиметров. И по центру перегородка, и здесь перегородка. То есть на 4 засека, 4 бокса с центральной дорожкой. Дорожка будет уровнем повыше, и склон будет... В один бок, и склон будет в другой бок. Здесь желоб один по стенку будет туда уходить, на улицу. И с этой стороны тоже будет желоб уходить туда, на улицу. Как это получится, друзья, не знаю. Надо металл, потому что дерево... И так вот дерево, перегородки, думаю, делать металлические. Ну, а так по хозяйству все уже покормлены, подстелены. Ученок бегает один, один остался. Сейчас зайдем в шинарник, а то вы скажет, зачем он строится... Устроиться, чтобы всех пересадить во-первых так вот боц ботс. эту мы сейчас будем уже покрывать дай боже Но ну, и будем покрывать сейчас ждем октябрь чтобы были на апрель и вот еще одно у нас на октябрь чтобы было потом нам что-нибудь на апрель с поросятами. ну а это рыжик еще маленький рыжик так у нас сегодня произошел окрол друзья Ой, какая красота, уже убрали Здесь одно только бревно осталось Там цветы, куры И здесь две курицы Это утя... утенок Пес, это пес так. Бульбочка Ну без бульбочки друзья, никуда сами понимаете Так, свет включить надо Включаем свет Кролик в едет, это кролл мой Это тебе остается Здесь у нас сегодня окрол. Ну, сказать, что благожданной нет. Акрол, так как акрол. Вот у этой мамки гнездо я уже проверил. Всего 8 штук. 8. Здесь уже вот такие карандаши 9. Здесь вот билбосы было шесть. Два забрали. По 10 рублей отдал. Ну, люди захотели, я отдал. Как-то говорят, любой каприз за их деньги. А жилец? Ну, конечно, жалко. Ну, а что жалко? Ну, что он умрет? потому что маленьким взяли здесь вот такие вот колобки, здесь уже вот такие подросли растут это быстренько ну здесь малыши все нагрызут у этой мамки мало молока не знаю скорее всего нужно выбраковывать потому что мало мало молока эти две хорошие так, здесь, здесь, здесь. здесь у нас тоже по молочности не очень крольчиха вот и серебро Серебро. Брось серебро. Здесь уже сейчас выдадут да Но бортик высокий, поэтому они него вот раньше времени. Ну вот. То есть получается у меня 9 крольчик сейчас. С крольчатами. 9 кроликоматок. Оп, вот сюда. Очень приятно, когда заходишь а здесь что-то пищит. Там прыгает. То есть очень так это. Ну а тут у нас мяско, мяско, мяско. Носко. серебро будем выбирать еще пацан две девчонки так две девчонки что они так пищат можно посмотреть так мама давай валить сюда так смотрим так мы ну, будем все хорошо уже она кормила до конечно заметно Напишка сумасшедшая. Дети, не вас такие дети. Кролл был, между прочим, меньчанин. Молодец, меньчанин работает. Как это городской работает, как деревенский. Парадокс. Ну, что хотел вам, друзья, показал. Хозяйство имеется. Кормим, поем. Ну вот так. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Над головой. Потому что строишь, строишь, строишь, строишь. А тут бах, не дай боже. И все. Все. Всем пока, друзья.